Эти слова раскиданы просто по разным зонам, связанные с морально-этическими нормами в вашем сознании, которые еще пока там присутствуют. Да? Например, моё своим, своим называть с точки зрения морали что-то одно можно, что-то другое нельзя. Даже если это является инструментом вашей жизни, морально-этическая норма говорит, как ты можешь назвать своим другом чужого мужа. А, Ужасно ну вообще, правда ведь, катастрофа полная, это все лежит на уровне Будхиала, когда мы его уже точно перезапишем, перепрограммируем, когда у нас все законы будут готовы, эта глупость оттуда уйдет, но пока она там присутствует, поэтому мы сейчас потихоньку раскачиваем, меняя вот эти зональности, убирая необходимость инструменты раскидывать по уровням значимости. Вот любой эгрегор, он первое, что от нас попросит, взять инструменты, которые он считает главными, и сделать их более значимыми, да, например, моя работа и моя семья, если это Два параметра, которые оба находятся э, в живом пространстве и только ты ими управляешь, понимая, что это всего лишь инструменты, они у тебя находятся в одной зоне, на одной позиции, на одном уровне иерархии, соответственно уровень значимости у них один и тот же. Но тут ты приходишь в какую-то эгрегориальную систему, которая быстренько выщелкивает у тебя эти зоны, работа и семья, и видит, что они находятся на равных позициях. И эгрегор вашей работы скажет, это что за безобразие такое? Как это? Я у нее должен быть главным, поэтому давайте-ка значимость работы и увеличим, а семьи немножечко уменьшим. И хлоп, эти две зоны растянулись по совершенно раз, различным зонам будхиального тела. И они уже не могут быть использованы совместно. Они уже не могут быть использованы равнозначно. А потом вы попали домой в семью, да, и к вам пришла в гости мама. И Грегор через маму и Грегор вашего рода быстренько считал, что работа для вас стала значимей семьи. И мама начинает на вас воздействовать. Там, чисто внешне, словами, звонками, учением жить, попытками рассказать, как все плохо. Да, тем самым вытаскивая понятие семья на более высокий эгрегориальный уровень. И на более высокий уровень значимости. В результате в вашем сознании через несколько часов образуется эгрегориальный конфликт, конфликт вашей работы и конфликт вашей семьи. Он сначала начинается у вас в голове и потом переносится на внешний мир. На следующий день, приходя на работу, вы разругаетесь со всеми, с кем только можно разругаться. Вот. А вечером, позвоня маме, да, вылейте еще и раздражение на нее, потому что она явилась зачинщиком этого конфликта. Знакома? Да, да. конечно.